Добрый день. Обратились мы за покупкой в автосалон. За, ну, купили машину, как называется. Шкода актами Благодаря очень хорошему менеджеру Семену. Спасибо вам большое. Да. помог подобрать машину. И в общем хорошую машину. Придем еще в ваш салон за покупкой другого автомобиля. Да? Семен красавчик. Да, Семен Красавчик.